Ведомость. Если вы помните у нас был первоначальный вот остатков и на расчетном счете у нас 43 тысячи четыреста семьдесят четыре рубля этих денег нам будет недостаточно для закупки основных средств потому что нам еще с этих денег нужно будет оплатить ндс бюджет 18 пятьсот сорок оплатить налог на прибыль 17 девятьсот тридцать четыре и также рассчитаться с поставщиками 37 тысяч мы сейчас с вами оформим займ от учредителя на расчетный счет. Заходим в банк «Касса», банковские выписки. Прежде чем оформлять такой займ, вы получаете бумажный документ, в котором написано сумма займа, юрлицо и физлицо, которое выдало займ, и проценты годовые, если они есть. Значит, у нас будет займ от учредителя Леонова Жанна Юрьевна, сумма займа 200 тысяч – под 10% годовых. Начинаем оформлять это в программе. Поступление. Вид операции. Здесь важно правильно выбрать вид операции. Чтобы были правильные проводки в документе, в банковской выписке. Смотрим. Открываем «Показать все». И находим необходимый нам вид операции. Это будет получение займа от контрагента. Выбираем. Дата. Дата получения 15 января 2016 года. Платильщик. Заходим в папочку Учредители. Выбираем Леонова Жанна Юрьевна. Далее сумма. Сумма займа составляет 200 тысяч рублей. Далее нужно обязательно создать договор. Создать. Договор номер один от 15 января. Здесь я вам еще рекомендую написать, что это договор займа займа. И здесь еще как бы для себя 10% годовых для наглядности. Далее заходим на закладочку расчеты. Цена в рублях. Тип цен нам здесь выбирать не надо. Здесь есть оптовая розничная. Это если бы у нас был договор, например, с поставщиком или с покупателем. Этот пункт. Далее заходим в меню «Дополнительная информация». Ставим срок действия договора. Это у нас будет 31 декабря 2016 года. Виды расчетов можно не заполнять.